Всем привет, меня зовут Мухортиков Антон, я директор компании Antei. Мы занимаемся комплектацией интерьерных проектов и сегодня я расскажу о фабрике Radzoni. Фабрика Radzoni Mobili d'Arte. Эта фабрика для тех, кто любит старинные традиционные. Эта фабрика была основана Чезарине Радзони в середине прошлого века. И до сих пор он сохраняет традиции своей фабрики. И она известна своей неповторимой продукцией, которую можно увидеть в самых лучших домах. Можно увидеть ее в дворцах, на яхтах, в престижных домах, известных отелях мира и так далее. Мебельные коллекции, предлагаемые фабрикой, сегодня выполнены в основном в двух стилях. Первый стиль – это стиль буль, и второй стиль – это арт-деко. Первый стиль называется Буль для него характерна строгость форм, присущая классицизму, изысканная мозаичная отделка, придающая ему пышность барокко. Такое сочетание и делает этот стиль совершенно неповторимым. И каждое изделие в стиле Буль отличается строгостью пропорций, четким рисунком декора и сложностью техники исполнения, так как в этой, именно в этой мебели, в ее отделке используется инкрустация, выполняемая в технике марки 3. Вообще, марки 3 это слово пришло к нам из Франции, оно означает, состоит из двух слов собирать дерево. Но в инкрустации используются не только редкие породы дерева, например, ну, шпон редких пород дерева, а также для инкрустации используются черепаши, панцирь, перламутр, слоновая кость, бронза, латунь ну, и другие, другие материалы, которые делают рисунок абсолютно неповторимым. Теперь давайте поговорим немножечко о стиле ардеко. Этот стиль появился во Франции, он появился в первой четверти прошлого века, и для него очень характерны а, строгая завершенность, смелость геометрических форм. Он как раз очень узнаваем по своим смелым геометрическим формам. А, также в нем используются дорогие материалы, это древесины, ценных пород, изысканные ткани, а, кожа рептилий, слоновая кость, серебро, позолота и так далее. А, таким образом, а, вообще роскошь и шик это особенности дизайнерской мебели стиля ардеко и э, фабрики радзони в том числе э, коллекции мебели например butterfly paris стреза тифани они как раз выполнены именно в этом стиле давайте вместе разберемся почему э, чем привлекательна мебель от фабрики Радзони? Ну, в первую очередь, это сочетание старинных и новейших технологий, которые позволяют мастерам Радзони мобили получать непревзойденные результаты в обработке древесины, и при этом они сохраняют ее первозданную красоту. Ну и, конечно, то есть поиск новых каких-то технологических решений и дизайнерских решений в том числе дает возможность самым точным образом воспроизводить изделия согласно их историческому прототипу. Не зря на эмблеме Родзони Мобили Д'Арте красуется золотой лев. Это действительно элитная мебель. На сегодня все о фабрике Родзони Мобили Д'Арте. Фабрика действительно поражает своей красотой. Это мебель действительно роскошная, элитная. Обращайтесь к нам за ее приобретением. Мы с удовольствием поможем, проконсультируем, расскажем. Всем пока!